Прекрасный монитор для древних компьютерных игр. Сервер с буковками это хорошо. Давайте теперь запустим обычный компьютер. Возьмем вот такой вот древний системный блок лежачий, который, кстати, сейчас опять входит в моду. Сейчас я покажу, что внутри его. Но ну, это так, для рекламы самого системного блока. И запустим с этим же монитором Hyundai. Креатив Audi G-SB но ага. 160. запас яркости и так приступим к запуску сейчас резкость набьется монитор включен Видите? выключатель 8. как я уже показывал сбоку так, теперь убавил я сразу проваливается в биос, потому рак. что стоял не знаю сколько вот прошу Сейчас выставим хотя бы год, вдруг загрузится. Все отлично. Хотя, как я уже ранее сказал вам, заглянув вперед, что жесткий диск на этом компьютере, видно, потертый. Или просто дохлый, скорее всего. И диск, и правда, мертвее всех мертвых. Вот такой или лежачий Asus. Внутри P4 С 800 два по 512 памяти и Пентиум четвертый две тысячи. Жесткий диск считаете дохлый или потертый в ноль? Видеокарточка, единственная ценная самый здравствуй. Так, сети не знаю, не разбираюсь. диск CAG и тест 38-02-15A DVD-RV AD70 AD, AD что-то знак вопроса 1 71, наверное а, 71, правильно так все выходим Гиг памяти. Так, у меня есть установочный семерка. Сейчас с Диндюка загрузимся, попробуем. Так, загрузочку. Пимкин 4 тысячи. Разрешение не тянет. Для семерки. Сразу четыре экрана, все завязывает, монитор не тянет. Вот, все-таки автомат сработал, он понял, что за монитор. Все жесткого диска нет. Не удалось. Родной пенопластик снизу. и, соответственно, сверху. Вот, Коробчик, конечно. Потрёпанная из-под 14-дюймового монитора. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.